Всем привет, дорогие друзья, с вами Демонкрафт. И сегодня у нас очередная серия уроков по голосам в Audacity. После долгого застоя я вновь возвращаюсь к этой рубрике. А также спасибо всем тем, кто оставлял положительные комментарии. И сегодня у нас голоса Жнеца из игры Overwatch. И голос комбайна из игры Half-Life. Да, он уже был, но по тем роликам вы сказали, что голос не похож. Поэтому я его переделываю. Но не будем тянуть время, а хотя нет, постойте-ка. А перед началом данного ролика хочу прорекламировать своего друга, который возобновил канал и теперь занимается интересными видео по Гаррисмод. Всех фанатов Гаррисмода прошу к этому каналу, потому что такого на YouTube еще не было. А мы начинаем. Итак, первый у нас жнец, и для начала запишем голос. Это... мое проклятие. Как призрак из тьмы. Бедный Уинстон, как жаль, что при виде тебя детишки разбегаются в ужасе. Итак, после того, как мы записали голос, мы дублируем дорожку. После этого выделяем первую дорожку, заходим в эффекты, смена высоты тона и ставим минус 5. Громкость второй дорожки мы уменьшаем до минус 10. После этого выделяем обе дорожки, заходим во вкладку дорожки и нажимаем mix and render to new track. После этого первые две дорожки можно удалить. Теперь эту дорожку мы копируем, выделяем вторую дорожку, заходим в эффекты, выбираем эффект Paul Strange. Stretch Factor ставим 1, а Time Resolation ставим 0.1. Теперь опять заходим в эффекты, выбираем эффект эхо, время задержки ставим 0,1, а коэффициент затухания ставим 0,3. Нажимаем ОК. Okay. Громкость второй дорожки уменьшаем до минус 10. Все, теперь можно прослушать. Это мое проклятие. Как призрак из тьмы. Бедный Уинстон. Как жаль, что при виде тебя детишки разбегаются в ужасе. Итак, а теперь эффект комбайна. Для начала запишем голос. Сэр, нужна поддержка. Жду указаний. Все слышали. Приказ привести в исполнение. Итак, после того, как мы записали голос, мы выделяем дорожку, заходим в эффекты, High Pass Filter, в первом поле ставим 48 дБ, во втором 300. После этого опять заходим в эффекты, эквалайзер, и в пресетах выбираем 100 кГц Rumble. Теперь опять заходим в эквалайзер, выбираем AM радио. После этого опять же заходим в эффекты, смена высоты тона, и вбиваем значение минус 17. Теперь заходим в смена темпа. Избиваем значение 117. Теперь заходим в Leveler. Степень выравнивания самая большая. А Noise 3 Hold ставим 75. Теперь комбируем дорожку. Выделяем нижнюю. Заходим в создание. Генератор шума. В Noise Type ставим розовый. А в Amplitude ставим 0 0,1. Все, теперь можно прослушать нужна поддержка живых указаний. Все слышите и посмыслите свое А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, чей голос мне сделать в следующем видео. С вами был DemonCraft. Всем пока.